Вы хозяин, да? да. Можете подержать опять что-то. Ну, сейчас микрофончик с собой слышно было, что вы говорите, потому что в отдалении было. Да, трава кит. Ну мы, снимаем. мы стараемся, да, максимально. А документы далеко? Можно прям? Ну да, такое. камеры шипить не буду так а вы получается так мэйджер потом денис потом денис владимирович а кто последний ну, вот денис денис владимирович, владимирович да? да а кто владелец Мы два хозяина а? А? кто владелец денис владимирович это, где это знаете вообще ситуация угу. какая тут криминала нет угу. никакого я просто работаю в полиции угу. вот это мой друг, с которым мы общаемся лет 15 Спору нет, вот. я, я не против, абсолютно хоть вот. на брата свата просто, Чтобы будет? штрафы на меня не приходили, uh -huh. то что на работе uh -huh. за это... Меня просто интересует, человек Денис Владимирович, он будет при, при сделке, в случае, если мы захотим его приобрести? Ну, он, знаете как, он сейчас просто домой уехал, ну в регион uh -huh. Как бы не вопрос, можем по видеосвязи с ним mm -hmm. связаться, как бы он паспорт покажет, mm -hmm. там все, как бы лицо свое. Ну понятно. Вот. Просто как чтобы проблемы, чтобы, с... чтобы не с... было именно, чтобы Денис с... Владимирович подписал документы, то, чтобы, знаете, в случае чего кто-то подписал, а потом Денис Владимирович придет, но ну, вы же не, если не, вы не, работаете не, в полиции, не, вы понимаете, не, о чем я говорю. Да? Нет, Денис Денис поэтому я и говорю что... вам, что проблем не я будет я с этим вообще. На хорошо. это вообще обращать не стоит. Ну, внимания. Я просто обратил внимание, поэтому я Я полностью хозяин, просто оформляли. Это я понимаю такие моменты, я же не против абсолютно. CD CPC, CD cpc 41 ko 41КО, cf 51 C51, 68, 41, 68, 41. Здесь все отлично. Номер двигателя PC PC41E PC что ли? Да, PC41E. 308. 308. 16.02 308 16.02 да все верно два владельца пожалуйста возьмите документ так так смотрим интересности, какие у нас тут есть шлен пилотру вот, 4 резина стоит она у нас 2019 года это неплохо неплохо а вы на нем сколько сейчас скажу середины лета короче. этого лета да, да ну то да, есть да. пол сезона почти да, Чуть. Да, просто, да. колодки меняли нет, мне прошлый хозяин там бумажку показывал, что он там все поменял ага. Вот это вот он резину вот эту менял А то есть там он менял, а да? Это он все менял вот. Я вообще ничего такое не делал, не менял Зеркала, оригинал вроде Это не оригинальное, вот это, нет, то же самое, одинаково Оригинальные зеркала по всему. Е11 написано. Так, 3 все отлично. Стекло оригинал Honda. Грузики не подбиты. Как будто мотоцикл и не падал, ну посмотрим. Конечно, ну, знаете, всякое бывает. Да, Вот эта вот штука, кстати, очень дорогая, ее практически не найти. Не знаю, на эту модель вот эта проставка да. и она стоит оригинальная ну, это ну, уже ну, радует на харнетах их сбивают сразу и потом ее не найти вот она есть стоит оригинальная то есть есть вероятность того что бак и все остальное вроде целочка ну, это я как понимаю только контрабанка я понял. А есть оригинальный? Чего? Выхлоп оригинальный есть? Да, да, да. Ну, осталось и есть, да? Ну, чтобы для посмотки на учет. Они же ругаются. Они да, же ругаются да, да. в этом плане. Ну, я поэтому и снимал, когда мы все вставили. Я и дуги снимал, и банку. Ну, я понимаю, поэтому да. Вернее, как сказать, дуги, ну, как ставил, он снимал. Угу. Я потом вставил. вставил. Мучились, потом обратно втыкали, да? Ну, я к нему приехал, да, когда право получил. Соответственно, выгнали мотоцикл, это место поставили. Ну вот из нуля, получается 4,3440. А было? Так, иди сюда. Зел. Все, сейчас будет то. 462. На минималках, на максималках 4. Короче, 4.5. Должно быть 4,5. А здесь, ну, получается 10 10 десяток, да? 2 ну, да. десятки, вернее. Износ. Не-не-да, то, что я, я совелю, там все равно микроны. Здесь то же самое. Да, диски равномерно изношены. Есть АБС сзади посмотрим здесь вообще пятак как будто практически не тормозили им вообще неплохо так диски Нормально в нормальном состоянии Задние колодки похожи вообще на оригинал еще не менялись скорее всего сколько у него пробега 1020 я, я, я да я купил ее на заводской резине задней а, он, кстати, а сколько у него пробега 1020 9 900. Да? Ну, я думаю, можно чуть побольше. Ну, вот я могу опять же. Но я не думаю, что чуть побольше человек сматывал. Там взрослый мужик, ну, смысл ему. Не, я просто предположил оригинальное максимально. максимальное колесо угу. было, ну, резина, угу. это 2012 года. И оно еще в нормальном состоянии было. Можно А цепи было. звезды он менял? Нет? А? На... Цепи звезды он менял? На... Ну, по бумажкам поднял? Ну, нет, нет. Цепи звезд не менял. Насколько я помню. Такого момента не было. Ну, вы говорите, там просто бумажка была, много всего Но, было сделано. Ну, я говорю, он там масло поменял, поменял переднюю резину, колодку. Ага. Так, это краска, это он что-то... Это наверное, просто да. на парковке я, наверное, стоял, что-то, наверное... Не, не ничего, нормально. Когда я просто стер, да. Садился или нормально. что, я что-то задел. Да. Ну, я к тому, что это не, не, не котка, я почему показал. И человеку показать надо так, чтобы было все по красоте. Как будто он смотрит вместе с нами, стоит сейчас. Так, ну тут вроде все красиво. А резину я прям вот перед концом сезона заднюю поставил. Вроде как скидки были. Угу. Я решил, ну там сто семь лет, ну как бы хоть и протектор нормальный еще был, можно было катать. Ну, тут прям все вообще. Решил, ну, в следующем сезоне один фиг менять. А дуги выставили или это он сам ставил? Дуги хозяин. Ставили. Предыдущий? Да. мы соответственно перед учетом снимали. Зачем? Сейчас не, не, не, не ругают за дуги, уже года полтора, как наверное. А его ругают. Ну, ну короче, мы с, ним да. мы с ним. Ну да. Но тут пока мне все, что нравится, все, что я вижу, все мне нравится, по оптике пройдемся. Тут все оригинал, тут не пойму. А, вот он, да, триум, он тоже оригинал. На учете фонда Мейджер. Можно попросить вас, идешь, открыть? Я даже полку. На себя туда она сдёргивается. А вы поверните, а я дерну. Вот, вот так. Все. Сидушка не перешитая. Все в оригинале. Зацепы есть. Здесь не хватает этого. Инструментария здесь нету, да? Вот не, не. А, вот он. А там что-то. А, там нет, тут книжки были. Тут были книжки эти всякие. Ну, книжки а, Да, да, да, да, да, я просто что-то перепутал думал, там. Вам. Не, не, я просто помню, что здесь что-то а было... Замок на тормоз, на, да, да, да, да, я это отдельно отдал, он говорит, правда, говорит, не пользовался, и я сам не пользовался. Угу. Что, говорит, можно забыть. Согласен. Можно, да, забыть. Так, сейчас мы туда посмотрим. Вольтаж стоит. Разрешите, да, я сюда полазю чуть-чуть. С вашего, чуть -чуть, с вашего позволения. Ладно, не буду это снимать. Я вас не сильно оторвал, отдел? Надеюсь, нормально. Не ну, сильно отдел не оторвал? Я думаю, не я думаю, минут 10 еще. И все. Так, 12.7, хорошо. Давайте попробуем его завести, заведем. Можно попросить вас? Прямо так? Да. Я пока сидушку так положу. Ну, Но это нормально, да? Ничего. Не-не, а что тут ничего не было? Он просто показывает вольтаж. Вот, Да-да, конечно. Так, 12.7 было, 11.8. Не, будете заводите. Ну, просадка была небольшая, поэтому сейчас нормально даю заряд холодную даже идет заряд на холостырь посмотрим что у нас здесь 14 вольт 57 65 3 20 53 98 пошло 136 115 59 нормально прям Максималку сделали, а там ничего, ничего не открутили Здесь уже не надо его крутить Ну тут не в этом, тут просто дисциплине не шумит Вы ездили? Я первый сезонник. Не задний. Я вас умоляю, бывают первые сезоны. Ну, ну во-первых, как бы я нет. Ну, ну видно по вам, что вы Понятное дело. Даже, бывает... даже что-то у меня мысли такой нет. Mm -hmm. Во-первых, в первом сезоне. Во-вторых, не тот мотоцикл, чтобы на заднем был. Наверное. Я просто yeah. видео смотрел на нем только на первый, и тот сцепление там. Но на первой сезонника, как бы, я sure. не знаю заднюю не рисковал такими вещами даже пытаться но некоторые люди есть такие чуть-чуть не но некоторые кто-то изначально хочет к этому стремиться а мне как ну я 19 год тоже задняя резина я не поэтому я думаю так 440 430 забираю Да? да не а вы почем вы по чем договорились я ему, если честно, сказал, что 430 максимум, а -а. И я ему вчера написал, что Вань, как а -а. Вот, специалист приедет, мне без разницы, что он мне скажет, как бы, что мотоцикл там, да, ой, навсегда, бывает, а есть такие, да, приезжают, а -а -а. гады а -а -а. вот, начинают занижать можно Можешь... вот, попросить могу... ключик у вас, я бак еще не смотрел. Я ему сказал, что пусть хоть что говорит, вот я тебе сказал 430 а -а. максимум, что я тебе скину, все. А -а. Ну, тут видно да тут все, все нормально а мне смысл врать вот я тоже не люблю не понимаю людей которые приходят начинают там что занижать ну, там ну а и смысл еще какой если вот даже даже ключик работает поверните еще раз вот это вот не как бы но ну, хонда достаточно свежая но вот такое бывает не у всех вот и как бы не мод видно что он нормально его не лазит не ковыряли ну, тут прошлый приехал <laughs> никаких тут ничего. пацан он посмотрел ну да видно что мод свежий ну я посмотрю еще, но еще до сезона далеко, люди как бы не торопятся с этим вопросом, ага. Поэтому... Ну цепочку может быть через тысяч пять надо будет поменять со звездами, потому что это оригинальная цепь, скорее всего стоит, а она уходит примерно 15-20 на езде. Ну до 20, я думаю. Ну я думаю, можно. можно, но опять же, кто как ездит. Ну да. Пусть ездит нормально. Ну, не на заднем колесе, да? Не дергает ну, мотоцикл. Конечно. человек просто уже садится, это у него будет второй мотоцикл. Мы ему выбирали, если не ошибаюсь, Ерша. Mm -hmm. И вот он сейчас себе хотел что-нибудь, давайте что-нибудь пободрее он возьмем. Да, давайте пободрим а, возьмем. Ну как чуть -чуть бы это, да. разницы нет, особо большой это нет. Это да, согласен. Удобно, в принципе, ну, как для угу. меня, для первого, как для новичка, можно сказать. Ну, да. я до этого вот так чуть-чуть катался. Ну, нет, у друга X6 версия. А 6, диверсия. Вот он, мне он же вам прял он, прял, он короче, он не едет, да, он Ладно, И не буду вас задерживать, мне все вам нравится. Вам. Спасибо вам. И Давайте, вам я спасибо, да, да, заберите, чтобы вы не слушали. Правильно. Вот. Все, щелкну, щелкнул, вот, щелкнул и здесь